Сам от себя офигел, как так, и девушка реагирует хорошо и так далее. Я уверен, что его ситуация не закончилась сексом только потому, что это было вот так, спешки, девушки Девушке надо уезжать, там, улицы и так далее, как бы. Это я, там, не знаю, могу притвориться деревцем, при этом, короче, сделать все, что нужно. Но это приходит со временем. То есть у нас есть, что ты угораешь, у нас есть ребята, которых можно просто, блядь, набрать в этом чате сказать, пацаны, вы где, блядь, можно я с вами пойду? А ты предпочел там, не знаю, забить на все, иду ну, как бы, кому это надо-то? Пока ты сам не решишь, что это надо, тебе ничего не поменяется, да нет? Ну, как бы, блядь, выключай эту жертву ебучий, почему у тебя лицо такое, как будто тебя сейчас будут, не знаю, они все с ссаными тряпками пиздить, блядь. Улыбнись, не знаю, расслабься, сделай наглую рожу, блядь. Чувак, хотя бы внешне, я понимаю, что внутри неприятно, да, там, или там, волнительно, но ты хотя бы, это тоже работает. Конечно, когда человек внутри уверенный там и охуенный, это, как правило, транслируется, ну, внешне, через физиологию. Ну и наоборот, тоже можно делать, как бы это не так сильно работает, но нужно тоже это использовать. Притворись хотя бы внешне, блядь, что ты пиздата, и на них вся хер, что они сидят тут, короче, умничают. Надо что-то делать, домирно, ну, потому что оно само по себе не рассосется, во всех смыслах этого слова. И ты сейчас, блядь, сказал бы, Вован, давай я позвоню, ты тёлке взял бы и позвонил. Ты даже сейчас сидишь, думаешь, так, ладно, сейчас забудут про нее, и пофиг. Иди, выйди в коридор, позвони, если тебе здесь, не знаю, неудобно. Или позвонишь в перерыв, не выходи там. Что, я сейчас могу? Не надо, перерыв. Метод парадоксальной интенции. Не звони ни в коем случае, блядь. Ни в коем случае не звони. Нельзя больше звонить. А, кстати, хорошо придуманная штука, Попробуем просто, ну, хотя, блядь, в случае это... Попробуйте, кто-нибудь ради эксперимента, пока я не забыл, после того, как вот этот месяц заданий домашних, посттренинговых пройдет, такую херню себе, замутить, такой херню неделю или две недели вообще не общаться с тем, Никак. То есть даже в лишний раз с про женщиной продавщицы не разговаривать, Никаких подруг, ничего. Просто для вас женщины перестают существовать. Вы пытаетесь переключить внимание на все что угодно, на спорт, на работу, то есть вы на них не сможете... Мне кажется, это уже дохуя опытных людей да, в этом, опытные... когда они пришли, так что какие-то странные задания ты даешь, блядь, там вон кто с февраля, блядь, там вообще не этот... Нет, то есть вообще тотально не общаться никак просто, их нет. И это может сработать так, что вы будете думать, блин, ну, то есть вам, например, это особенно те, кому страшновато и кому волнительно, да? То есть вы типа волнуетесь туда идти и говорите, окей. Волнуешься, что мы вообще туда больше ходить не будем. Во всех смыслах слова ходить не будем туда ни смотреть, не отвечать даже старым подругам никому. И в теории оно может, опять же, сработать так, что вы заедетесь от того, что ну почему нельзя ты, как бы, знаешь, в конце, когда эти две недели кончатся, с вас должно прорвать. Тут еще, короче, есть ну, несколько пришли, вот, человек В а основном никого нету, они Че, как как ищут дела? свою женщину. Или там Поехал в горько с девчонкой там познакомился, вот, взял телефон, но продолжать. Ну, хотел продолжения, вот, общался. Не? Нет. Не, <с ну, может и да. Понравился она все-таки. Да, понравилось, да, интересное очень общение, там, разностороннее, там, много тем общем. Но момент Вы поболтали как друзья, да? Нет, ну я там трогал, обнимал, то есть пытался кинстрить. Позвонил парень, ну, точнее, он написал там в чате как Твой было. или ее? Нет, наш, как я говорю. все помочь. Он наш парень. Я бы между ее, грубо говоря, и по помощью выбрал помощь. Просто я сказал, слушай, ты друг мне пишет как-то. Так, я так, еще короче, все вчера отказались, интересно. Я, ну, ну он написал подожди, позвонил чей-то парень из -за... Нет, да парень, вон, когда встретился, он говорит, помогите мне, попинайте меня, как он Как тебя зовут, напомни говорит. ему. Юра, а я тебя зовут ему? Да. Есть, вот, и ну, насколько значим парень, то есть он даже не знает, блядь. Это. Ладно. Ну, я не Я не знаю его именно, но, блядь, не буду не буду ебать, светел. Насчет этого я даже имя всегда не знаю. Тем более он подсобенький. Сейчас вернемся. Вот я способ решил подойти, как бы ему помочь. вот и все. А мужчины здорово. Секунду внимания. Информация следующая. 20 сентября стартует тренинг, практика, практический тренинг, где.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 Вот. Кому надоела реклама, отпишитесь нахер. То есть, короче, ты уже достал, она уже такая прям, ну типа... Ну не так, но... И тут какой-то парень, блядь. Не, я сказал, что я пошел там, чтобы помочь ему там, ты как правда ему в это время звонил? Премьер. Он не звонил, писал в чате, в чате. То есть, даже ты не конкретно к нему обращался, да, просто да. так. Ты сказал, что, помочь. я скажи, блядь, две тысячи истратил на парикмахерскую, мне срочно нужно помочь, Спасибо, да? Помочь, попинать просто... его, ну там написал в чате. А ты у нас, блядь, короче, чемпион по пинанию там да. и так далее, ты подумал, я спасу <coughs> мир <coughs> нахуй просто вот. Возможно, чувак, ты, ты с ним не зря сел, вы прям нормальная парочка. Такая. Не, просто ситуация в чем? Как а ты изучали? можешь честно сказать? Я просто Понимаете? подумал, что... Тут я не знаю, что делать. Это некий стресс, э, да, есть непонимание. Могу, честно, да. Это может чем-то, ну, там, да, да, да, есть, возможно, гипотетически да, закончиться. А тут есть отличная лазейка отсюда съебаться. Дай-ка я съебусь. Это могло вот так Это быть. Именно так и было. Скажу, вот так потому так и что, что между комфортом здесь и там, как бы, я понял, что там я уже знаю, я могу ему помочь. Здесь, как бы, я еще, ну, не Там не буду, в помощи понимать. делать. Тут там отличная <кх> дверь такая, что нет. Почему мы подходили как бы там попробовали? Я бы другими пошел. А если вы гипотетически предположить она у тебя дома или там ты у нее дома я не знаю там у вас не, уже не, вы не уже живу. там по, в белье. Там, да там, понятно сделаю не не не подожди и он ну, как, звонит какой-то парень который постригся. ситуация. какая Долгая. ситуация конечно нет я бы нафиг а чем она отличается нахер послал даже понял пошел ты нахер короче будешь бить лицо когда не ну я военного изобьешь блять Сейчас сейчас Смотри, могу ли я предположить, почему, давай подумаем, да, то есть смотри, ты тут уже как бы там, и уже все на мази, да? И поэтому ты уже гарантированно понимаешь, что, ну, как бы все срастется. И риска, и дискомфорта и так далее меньше, да? А пока ты с ней еще гуляешь и непонятно, чем кончится, там больше ну, как бы, вариантов, что не срастется. Да, да? но он постоянно вариантов, как что не срастется. В любой момент может что не срастется. И, в принципе, такое бывало тоже. Я бы хотел уже переместиться, много вот, написал, я решил в этот момент ему просто вот, попинать его. Да ты не попинать, ты решил, ты решил съебаться от той ситуации, просто как бы тут вот, любая вот. другая, там, не, не он а бы все там попросил. Понимают, попинать. О чем мы говорим, или да, особенно вот та да, часть, да. нормальные чуваки. Весь прикол в том, что когда с самим собой это происходит, я понимаю, о чем сейчас он говорит. Ты иногда реально не можешь понять, как так-то, ну вроде же это. Все логично, да все не, так и было. Здесь а здесь со стороны люди я... смотрят и как бы говорят, ты че, Сам, Самый-то парадокс, э, сюда пришли самое. все заниматься фикапом, снимать телок э, и, короче, их трахать. И вся масса сегодня, нет, как мы услышали, нет, все по каким-то причинам нет, от этого отказались. Я не стал, я не, блядь, мне не понравилось. Да, да, Вы заметите, нет, блядь, вот это. Как все началось с Венгрии. Давайте, вот так, смотрите, волна, блядь, и до сих пор еще нет, идет. Блядь. Я посмотрел на тебя как чтобы понять, что нужно мне это. Из них два дня первых подход. мне было вообще как бы не особо интересно. Но как только за мотивацию ты заговорил, а за мной, мотивацию. Именно себя как бы. Мне стало намного интересно, но ну, мне просто вот хотелось что-то здесь поменять. Ты сейчас зачем нам эту историю скажешь? Просто, Говоря не... твоим языком, короче, чувак... <свист> <свист> только, только, только, <свист> вот здесь, короче, ты, <свист> вот здесь этот, <свист> а, мотивация какая-то, какая а что там, говорю, там По работе, там, с товарищем. <свист> с товарищем, по работе. Это, ну, короче, пятилетка, ты пришел за ней, да? Нет, ну, не ты, понимаю, ты, ты, нет, ты пришел за, вот, в конце концов получить вот эту штуку. Мотивацию там. Мотивацию там, ну какой-то результат, да? Ну, какой Изменение? Нет, они изменения. Да, Изменение. Да, мотивация а если была. Я тебе скажу, что единственный вариант получить вот эту штуку вот, да. это ну, вот, сначала вот начать делать вот эту штуку. Ты можешь это допустить? Вот эта штука это секс, свидание, общение там и так далее. Ну в данном случае секс, да? Вот. Ты говоришь, я не буду эту штуку делать потому что парень позвонил. Я хочу сразу вот эту чтобы Я говорю, нет, в этом тренинге, сука, вот только надо через вот эту штуку, короче. Потому что не я буду я делать. Делать, парень позвонил. А как ты вот эту штуку получишь, чувак? Я не хочу. Ну, я надо, надо я пробовать, хочу просто. Ну, опять-таки, я опять-таки думал здесь, что немножко не так как будет, что только ты говоришь, только через это. Разве это так? Разве только через секс, грубо говоря, добьешься? Садина, не знаю. Сходи к Тони Робертсу, вчера, кстати, Может, такой, с... один в один, сука, похож на Тони Робертсу, у него даже такой же рублей. Да пофиг А ты прилетел за двадцатку-то, да, Витя? За Пятнашка, сейчас сорок стоит, я буду знать, пока будет потом. Ладно, деньги здесь не та фигня, это напоминает шоу, когда они заставляли, есть там собачья какашка, какая-то другая фигня была бы. Не, просто все равно, как бы, блядь, молодец. Да. Ну ты взял на свои бабки ну, на тренинг, уже. Ты, тренинг, мне тренинг, кажется, ты приехал, отработал я, свои да. деньги, на которые ты прилетел, блядь. Один из тех, кто зап, заплатил за тренинги. Сколько у тебя получается за самолет туда-обратно? Сейчас еще 30-ка. Да, там тридцатка тебя... минимум. Так он да. у нас магадан летел. Че ты, блядь? 65, а ты билет тоже откуда-то? Сколько? 65, туда и обратно. Это только. Ты 65 -то... рублей билеты сюда куда-то? Туда обратно. Нет, сюда 15 тысяч, 40 обратно тоже да, mm -hmm. А они что, ебанулись что-то со всеми вообще? бизнес остались Бля, поездами А ты летел, что ли? Ты бизнесом летел, что Обратно бизнесом, да Красавчик, 7 суток Ну я же думаю, неужели это эконом столько стоит до Таиланда сколько там Аэрофлота? Тридцатка туда обратно сюда стоит можно миле аэрофлота купить? Человек потратил 65 тысяч, бля, чтобы просто здесь оказаться И сколько ты летел? Восемь часов этот часов Это на самолет так еще? на я боюсь. Да, да, да. А вы тут сидите с какого-то там подмосковного Жуковского, блядь, ебланите, короче, просто. Это вообще как. Я думаю, что он реально заряжен просто что-то делать. Вот он просто спокойный, он сидит, блядь, дана, говорит, ну и понимает, что к чему, блядь. Как друг у меня, короче, который как бы хочет пройти как бы пикап-тренинг, но он не хочет пройти вот этот... Я не хочу, говорит, знакомиться с всякими шкурами, там что-то обламываться, он как бы сразу... ну то есть я, Он не хочет изваляться в грязи, вот как, как бы кто еще так может быть думает, как бы придется это делать, вы скорее всего, ну, ну, блин, блядь... Чувак, он в жизни ничего не добьется. Получите принципе, как бы кучу отказов, и ну, через это придется пройти. То есть на это надо настроиться, просто это принять и сказать, да, как бы я буду обламываться, меня будут посылать нахуй. То есть ты там уже будешь тратить деньги, скорее всего, там на свиданках, и они будут от тебя все равно эти телки уходить и потом не вызваняться. Это как бы все будет, на это ну, надо просто принять и все. То есть... деньги потраченные на свиданках, они на самом деле, деле намного менее болезненны, чем... Ну, неприятно. я имею в виду, того, что, что это что все будет. Делал, все, все, все, все. классно. Что я сделал не так, блядь, там, не знаю. Она просто взяла и не взялась.